Ну, ты Ну? А то Харт получается, да? Играя в эту игру, она мне напоминала кое-что другое. Вообще игра очень интересная Охуенные локации Охуенные головоломки И местами, где я должен прыгать, как ебаный баран Ну, а еще тут есть Лакос. Привет А тебе как помирить угоразил? <толкный паузский> <толкный паузский> Расскажу о китах. Факт первый. Мы все вышли из воды, как вы знаете. А вот киты оказались умнее и вернулись в нее. платочки в Ну а теперь перейдем к минусам. Ебаны! Камеры, и вот этот уёбков сброд Нахуя ты их придумал, сука Помимо этих чертей, есть еще пара уёбков Пока первому я ломал пизда, второй съебался Второй вид чертей, это вот эта хуйня Приколы у них одни и те же Кидаться своей хуйню и быстро съёбать Ладно, это еще фигня, но есть же Жигули По-быстрому пройдемся по местным обриганам. Это Вовч. Но у него есть брат долбоеб, и он. КМС по карате! Конечно, мега интересно. Блять, что какой-то эндермен живет нахуй. В микрофоне. В этой игре, конечно, много крутых локаций, врагов, тачек. И хуй его знает, что еще, но, блять, все, что меня удивило, это. НПС. Товарищ, товарищ твой, ты Олега не видел? Зависит от того, кто такой Али. Да, коллега мой, вместе работали. Он с и говорил, что нас эти штуки убьют. Мы, ну, вот и поспорили с ним, кого первым магнитом разорвет. а тут все началась, мы друг друга потеряли. Вот я теперь и не знаю, выиграл я, спорили, нет? И что теперь? Спасибо, что выручили. Без ключа я как без рук. Вы отдаете очень странный приказ. Все люди в комплексе убиты роботами. Но вы не пострадали. Докажите, что вы человек. И как я должен доказать тебе, что я человек? Пройдите тест Дарвина. Вокруг чудовищно! Роботы словно сошли с ума! Да Вы только взгляните на этот позор! Столь благородная роль! Помогать лесорубам и службам спасения! А ты? Как ты используешь данные тебе нашими создателями орудия? Примитивное животное, как сверх, Чтобы кромсать и расчленять? Но ну, а этот... Стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Эх, как вам людям хорошо. Взяли бритву, сбрили эти отвратительные ужасные усы. А это что? Ты даже не машина, дуралей. Было пару моментов, после которых хотелось совершить некие действия со своими винами, нахуй. В принципе, мне больше нечего рассказывать. Я думал, что в игре в плане контента будет все Деньги, телки, тачки, админки, хуинки. Но на самом деле, что-то как-то хуйня немного. Но кроме как головолома, коров, свиней, петухов, больше-то и показать нечего. А так играем в круто, супер, класс, я пида... Товарищи отдыхающие, собираем все вещи и уёбываем нахуй с танцпола. Повторяю, для плохо слышащих, отдыхающих. Берем чемоданы в руки и удебаем на инстанс пола.